Привет всем! Это проект «Недоступный град Петра». Почему недоступный? На самом деле он находится у нас под боком. Местные достопримечательности, о которых знают, может быть, какие-то аборигены, может быть, какие-то краеведы. То есть те люди, которые интересуются историей. Но мы проходим мимо них каждый день, каждый раз. И, зная их историю, они становятся действительно интересными. Просто представьте, какое-то кафе, которое находится у вас рядом с домом может оказаться достопримечательностью городского уровня, который знают по всей стране. Парк, который вы проходите каждый день на работу, может оказаться парком, в котором стоят конкурсные скульптуры. Но главное то, что мы хотим сделать в нашем проекте, чтобы до этих достопримечательностей мог добраться каждый человек, независимо от степени мобильности, независимо от каких-то особенностей здоровья. в Петербурге шаверма, в Москве шаверма, а в других городах шаварма. В зависимости от города, традиций и современного восприятия данной еды. Данный фастфуд пришел к нам с Востока и в настоящий момент намного популярнее, чем пустырские пышки стол. Кафе у Захара – знаковое место, в котором, соответственно, снимаются различные блогеры и рассказ о представителях такой культуры. Самое главное – не экономить. Если человек, один раз пришел, виды, что на него не экономили. И у вас все чисто. И после этого, после, когда он поел, уже ему стало хорошо, уже сарафан не заработает. заработать. Секрет популярности данного заведения заключается в том, что соблюдается рецептура, никакой самодеятельности, все по ГОСТам. И есть определенная рецептура специй, которая передается из поколения в поколение, поскольку бизнес уже стал семейным.